Итак, всем здравия! Перед нами сайт «Право.Гоф.Ру». Что я здесь хотел показать? Значит, хочу показать вот такой вот приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 24 апреля 2018 года за номером 249 «Об утверждении административного регламента исполнения Министерства внутренних дел Российской Федерации». Далее, значит, по тексту остановиться на положении этого, значит, вот административный регламент. То есть вот приложение к приказу МВД России 24 апреля 2018 года за номером 249. То есть 2018 года. И вот здесь хочется посмотреть, значит, на статью.. Что здесь говорится, пункт статья 13, 13 .2. значит, о чем здесь говорится в этом регламенте, значит, сотрудники имеющие, так, проверять, вот давайте вот этот момент, при проведении проверки сотрудники не вправе, то есть Пункт 13.1. Проверять выполнение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. Если такие требования не относятся к полномочиям полиции. Далее читаем пункт 13.2. Проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР, РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что Российская Федерация признает исполнительную власть СССР и РСФСР, которая сегодня восстанавливается на территории РССР, РСФСР, но игнорирует выполнение этих требований. То есть я к чему это все хочу сказать. Сегодня многие сотрудники полиции заявляют, что граждане Советского Союза, которые представляют а, движение, которое занимается восстановлением органов управления законодательной исполнительной власти, являются сектой якобы. Так вот, господа полицейские, ознакомьтесь с этим документом. Если это секта, тогда где здесь упоминание, что это секта? Здесь идет упоминание об органах исполнительной власти СССР и РСФСР. Еще раз говорю, документ 2018 года. Это для тех, кто говорит, что Советского Союза не существует, и что граждане Советского Союза это какие-то сектанты. Прочитайте и хорошо задумайтесь над этим документом. Кому это сейчас надо, чтобы вы... Вот так думали и вот так вот относились ко всему этому движению граждан Советского Союза. Благодарю за внимание.